Здравствуйте, люди Интернета! Я Анна Сорина, снова с вами. Как вы думаете, есть ли активная жизнь на пенсии? Я утверждаю, что да. Пенсия – это не приговор к бездействию. Могу доказать своим личным примером. В прошлом я педагог, топ-менеджер, а сейчас онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Не сразу мне покорился интернет. Пришлось много учиться. Да, опять учиться. Были разочарования, победы и достижения. Было не просто понять, как правильно продвигать бизнес в интернете. Я для себя открыла Академию интернет-профессии номер один и получила сертификат менеджера YouTube. Я с удовольствием помогаю бизнесменам оптимизировать и продвигать YouTube-каналы с целью увеличения потока клиентов, объема продаж и получения прибыли. Мои доходы постоянно растут, и мне нравится помогать моим клиентам. Если вы хотите привлекать клиентов практически бесплатно, увеличивать свои продажи и доход, то запишитесь на консультацию, и я помогу вам. Ссылка под видео.